Международного ракета-фестиваля Пасифи-беридиан! Ура! Кто это? Они сами не знают. Обращаю ваше внимание на то, что в, в этом году, году впрочем, как и всегда, жюри многонационально. В, в этом году в конкурсные димы будут оценивать международные жители из Хангонга, Индии, и Китая, Канады, и России Белоруссии. Председателем будет Кристиан Жан из Франции. Он директор отдела Латинского, заместитель исполнительного директора Латинского Международного кинофестиваля. честь 10-летнего юбилея на киноформе появилась программа «Друзья». И вот сейчас многочисленная делегация, которая прощается с разных стран, это и есть «Друзья кино». Кино в Владивостоке. Друзья Нигдеанны Тихого. Вот в нее рождения киногенты в Друзья, официальные кинофестивали, которые стали настоящими друзьями Илья Раптикова. Фестиваль в Бусане, Южная Корея, фестиваль Гуана, Уадо, Мексика, итальянского кинофестиваля, певелинского интерфильма, кинофестиваля из Германии. Как здорово, что друзей этого кинофорума с каждым годом становится все больше.